Дорогие друзья, граждане России, послезавтра выборы. Выборы президента страны. Моей конституционной задачей было обеспечить их проведение в назначенный срок и по закону. Как исполняющий обязанности главы государства, я должен был также организовать управление страной на этот период. Мне кажется, что свой долг перед Конституцией и народом России на этом этапе я могу считать выполненным. Но накануне важнейшего события в жизни государства я просто обязан обратиться к вам, к своим согражданам с просьбой исполнить ваш конституционный долг. Обязательно пойти в воскресенье на выборы и назвать имя президента новой России. Сегодня последний день предвыборной агитации. Эти три месяца показали, что, несмотря на все трудности в результате событий на Северном Кавказе и действий нашей армии, общество перед лицом общей опасности консолидировалось. Мы стали сильнее, но пока наши солдаты проливали кровь на Северном Кавказе. По стране и за ее пределами Подчас разносилась вранье. Хочу сказать, что кто бы и зачем бы не использовал это в трудное время против государства, у них не получилось. Ну, Бог им судил. В этой связи также считаю важным напомнить. 26 марта мы выбираем не только главу государства, но по сути. Назначаем верховного главнокомандующего, поскольку президент по должности своей одновременно является и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Россия – это одно из самых больших государств мира и мощная ядерная держава. Об этом помнят не только наши друзья. Повторю, мы выбираем президента, чья обязанность – поднять хозяйство, вернуть стране ее престиж и ведущую роль в мире, восстановить управляемость России, принести, наконец, каждому стабильность и достаток. Дорогие друзья, в этот раз день голосования совпал с переходом на летнее время. Это совпадение можно считать значимым, и даже символически. Мы переводим наши часы вперед. Старое время кончилось. День выбора станет точкой отсчета нового времени. Но выбор зависит, конечно, от нас. Единственным источником власти, а именно так и записано в Конституции, является российский народ. И если кто-то говорит, что ходить на выборы не надо, значит, этот кто-то пытается народ этой власти лишить. Но мы знаем, что народ российский, вокруг пальца не обвести. Я вас призываю и прошу только об одном. Придите на избирательные участки и проголосуйте. Прислушайтесь к самим себе. Сделайте ваш выбор. Благодарю вас за внимание.